Дропит. Кем стоит Максим Ожерелье? Кто помогает ему про? Эту, блять. <связь> Не за... То что Земля плоская. Это там. Мне еще. Мне еще <связь> из их подписчиков строится армия. Нет. Ладно. А продвигают мне а правду, потому что, как говорится, не буду говорить.